Предназначение быть женщиной. Здравствуйте, мои дорогие слушатели, подписчики. Благодарю вас, что вы смотрите мой канал, и буду стараться делать как можно больше полезного контента для вас. И подготовлю целую серию каких-то коротких видео полезных для вас. Хорошо, сегодня мы поговорим с вами о предназначении женщины. Что хочется сказать сегодня? Большинство женщин не понимают предназначения. Очень часто мне приходится сталкиваться с ситуациями, когда женщина проявляется как мужчина. То есть она готова сражаться, бороться за своего мужчину, совершать какие-то поступки. Но задумайтесь, зачем? Зачем? То есть если она проявляется как мужчина, то как должен проявляться мужчина? Ему ничего не остается, как а только проявляться как женщина. Ну, кому нужен женственный мужчина? Два мужчины в одной семье не могут быть. Если женщина взяла на себя роль мужчины, мужчина возьмет на себя роль женщины. Женщина будет мужественная, мужчина – женственный. Потом из этого вытекающие проблемы. Зачем? Зачем так усложнять свою жизнь? Лучше постараться, потрудиться, сделать определенные практики, включить себе женщину. И тогда любой мужчина будет проявляться рядом с вами как мужчина. У него просто выбора не остается. Выбор всегда есть у женщины. Женщина может принять решение проявляться как мужчина или как женщина. А мужчине уже достается то, что осталось. Из того, что женщина выбрала, мужчине остается то, что осталось. Сегодня многие женщины скопировали со своих мам, со своих бабушек вот эти вот моменты мужественности. Но давайте рассмотрим просто вот бабушек, да. Им, скорее всего, досталось время после войны, когда мужчин не хватало, когда приходилось брать плуг и пахать, чтобы было что кушать в семье, чтобы было чем прокормить детей. И им просто некуда было деваться. На сегодняшний день хватает всем мужчин, не нужно брать плуг, не надо пахать, это сделают мужчины. Но женщины продолжают себя вести вот, мужественно, бороться, завоевывать, строить отношения, применять силу. Вот реально применять силу. Очень часто я общаюсь с девушками на консультациях. И вот все в ней. Она и красавица, и ногти у нее накрашены, и глазки у нее накрашены, и платья иногда оденут. А вот внутри у нее такой мужской стержень. Что же делать? Что же делать в таких ситуациях? Женщине очень тяжело жить в женских, в мужских энергиях. Очень быстро изнашивается физическое тело, начинаются болезни, старение начинается очень быстро. Поэтому женщине это абсолютно невыгодно. Очень выгодно жить в женских энергиях. Но иногда женщины просто не знают, как это жить в женских энергиях, как это их включить, эти женские энергии. То есть они есть там, да, то есть каждый из нас, к линии янь, да, есть и мужское, и женское, и женского должно быть 80% и 20% только мужского. Но женщины сейчас приучены все сами добиваться, все сами куплю, принесу, сготовлю. А мужчина приходит на готовое, и он рано или поздно уходит от этой женщины по одной простой причине, что он себя мужчиной не чувствует. Да, классно, по первому на первых порах, скорее всего, ему прям по кайфу. О, как меня любят, она тут все сделала, стол накрыла, и просто не постелила, и все для меня. Но потом он понимает, что он не реализуется как мужчина, ему некомфортно. он не может себе объяснить, почему. Ему просто перестают нравиться женщина. Женщины продолжают наступать на эти грабли. Продолжают. Они идут со следующим мужчиной, но с этим не получилось другой. Она точно так же все опять заработает, все купит, все принесет, опять мужчина ушел. И что же это такое, да? Что же они такие все несерьезные мужчины? А оказывается, все дело-то в женщине. Одна девушка мне рассказала на консультации, говорит, я теперь поняла, почему у меня такой хороший парень больше не пришел. Я говорю, почему же? Она говорит, он пришел ко мне второй раз, и я в этот день повесила картину, забила гвоздь повесила картину. И он говорит, о, а кто эту картину повесил? Она говорит, я. Он говорит, как ты? Ну, ты, наверное, плохо что-то сделала. Давай я тебе помогу, тащи молоток, я проверю, посмотрел. Не нужно ничего помогать, все хорошо, забит гвоздь, прям как большой специалист. И мужчина, конечно же, расстроился. А что он может сделать для женщины, которая сама умеет даже гвоздь забить? Что он может для нее сделать? Он почувствовал себя рядом с ней не мужчиной, и он больше не пришел. То есть это очень важно понимать, это очень важно понимать. И женщины соверш продолжают совершать эти ошибки. Не нужно совершать, проявляйтесь как женщины. Вспомните фильм «Москва слезам не верит»? Я его смотрела, наверное, тысячу раз. Каждый раз я в нем вижу все большую и большую мудрость и глубину. И как героиня Муравьевой искала всю свою жизнь говорит, «Не могу я по частям счастья получать, мне надо все сразу». А Тося говорила, что мужчину надо воспитать. А как мы его воспитаем? Только если мы появляемся в женских энергиях. Всегда Мужчина вдается э, так, как его смогла воспитать его мама. А женщина его уже долепливает. Она уже делает из него то, что надо, то, что мама не доделала. И тут э, это женское творчество, и никуда нам от этого не деться. Это женская ответственность, это ответственность хранительницы очага, поэтому э, никуда нам от этого не деться. Мы берем мужчину уже, какой есть, э, с какими-то недостатками, да, и стараемся эти недостатки поднять на более высокий уровень на более высокие достоинства, да, э, поменять. В любом недостатке есть вторая сторона медали, да, вот именно это важно сделать. То есть здесь никуда не деться от э, влияния э, женских энергий, от того, что это творчество женское. Внешний вид – это самое простое, но еще есть внутренние моменты, которые можно очень хорошо, очень хорошо э, изменить мужчине в любом возрасте. В любом. Я видела, как меняются 70-летние мужчины, когда женщина правильно себя ведет. И когда брак у них вот там совсем недавний, какие-то 5-6 лет, э, мужчина за это время очень сильно поменялся. Потому что женщина правильно себя проявляет. И нет никаких преград. Абсолютно возможно изменить любого человека. Главное – правильно к этому подходить. Нельзя применять силу, нельзя применять манипуляции. Нельзя применять какие-то достигательства женщине. То есть женщина, она побеждает без боя. Ей не нужно физическую силу применять. Ни давление какое-то энергетическое, там вот какими-то манипуляциями да, или шантажом каким-то. Это все некрасиво звучит. То есть есть другие абсолютно техники, которые еще проще, еще проще. Просто мамы нам не передали их. Они есть в ведических писаниях. И, к счастью, какая-то часть ведических писаний дошла до наших времен и это можно все прочитать. И очень давно их книг в ведических писаниях было намного больше, там несколько тысяч томов было. и также сжигались библиотеки, как и во всех странах неспроста, а чтобы мы остались без информации, чтобы нам некому было рассказать, как же правильно с мужчиной обращаться. Потому что у него другая природа, у него другое миропонимание. Он по-другому все видит, и с ним просто нужно понимать, как общаться. И женское предназначение быть женщиной не нужно быть мужественной, нужно наоборот быть слабой. Слабость это сила женщины. Когда женщина говорит: "Ой, боюсь", да, когда как вот в Москве, если за мне верит Тося, может быть не надо, говорит он на дачу ее зовет, она говорит: "Может быть не надо". Другая девушка говорит: "Да боится она". Он говорит, а что бояться? Она говорит, боюсь. И когда он видит, что она боится, ему хочется ее защищать, ему хочется э, что-то для нее делать, совершать поступки, подвиги. И когда женщину не надо защищать, она сама на коня вскочила, там в коня еще избу вошла, еще коня на руках вынесла, гвоздь забила, э, унитаз починила, то что мужчине остается рядом с ней? Он не может проявиться как мужчина, он уже... Все за него сделано. Ему остается только роль женственного мужчины. Поэтому зависит от того, какие мужчины будут рядом с вами, только от каждой женщины. Я очень много лет прожила в мужских энергиях. Я была мужественная. Про меня говорили коллеги, ты, говорит, коня на скаку остановишь, горящую избу войдешь. В какой-то момент я поняла, что от этого все мои проблемы. Я... Иногда приходят мальчишки, спрашивают совета, как помириться с девушкой, я им рассказываю, он мирится с девушкой, но женится не на мне, а на других девушках, которых они более женственными видят, а не мужественными. И когда я это поняла, то я поняла, что большую часть своей жизни я просто шла в обратном направлении. Вместо того, чтобы создать счастливую семью, я шла в обратном направлении. Я делала все, чтобы мне создать ее. Поэтому э, очень важно, девушки, задумайтесь об этом. Очень важно ваше осознание, ваше миропонимание, э, что ваша задача быть женственной, быть плавной в движениях, не торопиться никуда, не стараться успеть переделать все дела, какие-то слова, может быть, говорить медленно, на остановку, на автобус идти медленно, да? на работу с работы тоже медленно, чтобы мужчина успел вас заметить, потому что когда женщина бежит бегом, да, это все равно что в сказке про Алису, да, это, что это говорит было, это говорит Брандышмык, да? мужчина даже не успевает заметить, что мимо прошла женщина, потому что она торопится, это включены мужские энергии, то есть мужчина в ней не видит женщину, она выключена, нужно включать в себе женщину, включать манеры, включать движение, включать осознание, поступки, чтобы где-то позвать на помощь, где-то о чем-то попросить там мимо проходящих мужчин и проявиться как женщина, привлечь к себе внимание настоящих мужчин, которые готовы совершать поступки ради женщины. Просто проявитесь как женщина, и они начнут совершать поступки. Я вас в этом уверяю. Конечно, это не просто так, что там раз выключатель нажал и все случилось немножко не так. Нужно, конечно, поработать над собой какое-то время, но, тем не менее, это возможно. Буду делиться разными практиками, разными штуками, секретами женскими на моем канале. Буду стараться регулярно теперь выпускать видео. И давайте увидимся на следующей неделе с новыми осознаниями, с новыми инсайтами. Я обязательно с вами поделюсь. А сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось, кому было полезно, кому было о чем задуматься после моих речей. Задумайтесь обязательно, потому что ваше счастье в ваших руках, только в ваших руках. И только вы ответственны за то, чтобы вы были счастливы. И вы этого обязательно достойны. Пока-пока.